Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Сегодняшнее видео будет посвящено новой модели газогенератора S900 ACS Welder. Этой моделью мы открываем производство новой серии газогенераторов в обновленном дизайне и с системой автоматической стабилизации тока. Эта модель газогенератора имеет двойное функциональное назначение. Его можно использовать в качестве оборудования для очистки двигателей от углеродистых отложений, а также можно использовать в качестве газосварочного оборудования, в устройстве которого имеется встроенная система углеродного обогащения. Несколько слов о технических характеристиках устройства. Потребляемая мощность до 3300 Вт в час. Максимальная производительность до 900 литров газовой смеси в час. Расход дистиллированной воды до 700 мл в час. Газогенератор оснащен манометром для контроля за давлением в системе, системой автоматического отключения подачи питания при возникновении избыточного давления, электронной системой слежения за уровнем электролита, таймером для автоматической работы по предустановленным временным параметрам, электронным контроллером для автоматического управления системой охлаждения, а также газогенератор укомплектован системой автоматической стабилизации тока, подаваемого на электролизер. Итак, друзья, на этом я буду завершать свое видео. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, заходите почаще, и вы увидите еще много и много интересного. Всем пока!